Всем привет! Сочельника Рождество! Вы знаете, сегодня блогеры, вот эта сила самостоятельного исследования, сегодня находят очень много грехов, очень много нюансов. Все-таки я остаюсь так называемой, как меня назвали Христонутой. Честно признаюсь, я... я захожу в храм, я пишу записки, и я не очень такой регулярный посетитель, потому что я ленивая. Не потому что там где-то в системе проблема, а именно во мне. Это моя личная особенность, но это не меняет того факта, что я Действительно преданная. <смех> Почему преданная? Э -э должна быть идеология, в которой все хорошо, все однажды идеально. Где справедливость восторжествует. Так должно быть. И меня психологически спасала именно эта система, именно много раз. Ну, много, не едино ты. Меня спасала именно эта идеология, где вот эта жесткая трехмерная, где, где тебе говорят, когда как должно быть, а ты не хочешь смиряться. Где с тобой поступили плохо и назвали это нормальным, а ты знаешь, справедливость восторжествует. В общем, такое дело искренное себе. Каждому будь готов дать ответ в вере, в вере своей. Вера расширилась до знания космоса. Но, знаете, сегодня космос, завтра симуляция, послезавтра посл... плоская Земля, после послезавтра еще что-то. А может ли оставаться что-то? Постоянное. Постоянным значением, на мой взгляд, должны быть отношения. То есть, какие бы ни были условия, это, кстати, то, что предъявляют плоскоземельщикам, когда спрашивают, ну, к чему вы клоните. Плоская земля, к чему-то она ведет, к чему ведет теория. В сфере изучать, как устроен мир, абсолютно радикально по-другому. Абсолютно. Но в отношениях, в отношениях, хоть плоское, хоть квадратное, хоть треугольное, все остается постоянным. да? По крайней мере, у меня сложилось вот такое мнение. Это мой вывод. Сегодняшний мой вывод в отношении христианства. Я тоже, я тоже думала, что Царствие Небесное – это отдельное пространство. Я думала так. Сумма данных показала связь с космосом, со звездой Лебедя мною обнаружено, со звездой Гонщик Псов мною обнаружено медведица о которой мало говорят уже говорят обнаружена война в козерогах и самая эмблема козерогов это генетический эксперимент просто достаточно знак козерога включить вот просто откройте вы поймете там генетический эксперимент. Еще созвездия, о которых говорят или не говорят. Тельца Тельца много. Телец существует. Он в литературе, он в фильмах. Есть созвездие, о котором не говорят конспирологи. Это созвездие Льва. Особую загадку составляют. Вы знаете, в астрологии есть созвездие Рыб. Две рыбы, не рисуются как змея, как одна змея. То есть, две рыбы, нарисуются как одна змея. Это до сих пор. Но в южном полушарии есть южная рыба и золотая рыба. Еще созвездие большого пса, созвездие малого пса и созвездие гончих псов. Просто интересные факты. Я сейчас просто вот перечисляю интересные факты. Созвездие Гончих псов всего две звезды. Всего две. И уже гончих псов созвездие. По каким-то причинам кто-то разделяет эти зоны космоса. И лишь из ченнелингов, это уже не методами канала, но я подтверждаю некоторые созвездия как участников событий на Земле. Лишь из ченнелингов мы узнаем, что есть, или возможно есть, Галактическая Федерация света. Это и созвездие тельца. Созвездие тельца много. Есть э, Межзвездный Союз, Империя Ориона. И у нас в политике есть одна страна, которая сменила все три значения. Империя, потом Союз, потом э, Федерация. Может быть, показалось, может, ничего общего нету, я не знаю просто интересное наблюдение за ченнелингами. Ну и добавочно к версии о том, что всю эту тему придумали масоны 200 лет назад, а потом этого оказалось недостаточно. И эту тему придумали иллюминаты 10 тысяч лет назад. Мы сами видим, насколько масштаб другой, насколько эта тема везде. Мы делаем выводы о том, что здесь, что здесь события, которые надо знать. Это значимость большая, вот ровно по масштабу этих символов, которые мы обнаруживаем. Это очень большой масштаб. Комментарии, лайк, до новых встреч!